18 марта по России вновь прокатился карнавал выборов президента. Продолжавшаяся несколько месяцев предвыборная гонка была красочной и насыщенной, как будто опостыливший всем спектакль решили наполнить чем-то новеньким, задорненьким, чтобы его не забыли и не закрыли. Самовыдвижение «Фаворита» Жаркие теледебаты, похожие порой на ссору в наркопритоне, Доводившие одних кандидатов до вульгарной грубости, а других до крокодильих слез Широкая агитация в интернете, в средствах массовой информации, на улицах, в транспорте В конце концов, сам список кандидатов Сколько свежих физиономий В то же время, недопущенный по заведомо известной причине уголовник Мобилизовал часть несовершеннолетнего населения страны на бойкот выборов Прямо праздник какой-то как будто «Бриллиантовую руку» и «Иван Васильевич меняет профессию» показывают подряд. Зрелище. Острота. Хохма. Но результаты выборов показывают нам, что все эти крикливые, громкие кандидаты всего-то пытались разделить между собой каких-то 32 с небольшим процента голосов. Между прочим, пятое место, обогнав даже Явлинского, занял испорченный бюллетень. «Мой кандидат». Мало для кого победа Путина была чем-то шокирующим. И каждый, с позволения сказать, оппозиционный кандидат, объявивший о своем притязании на пост президента, корщивший из себя самого достойного и компетентного, на деле либо безнадежно глуп, либо лжец. Ведь говорить о том, что его шансы на победу реально существуют, можно только в одном из этих двух случаев. Выходит, что кандидатам важна была не победа, а участие? Но с какой целью? Их идеология не особо-то отличается, их программы противоречат друг другу только в том случае, если в одной или нескольких из них полный абсурд и популизм. Честно говоря, все эти программы можно объединить под одним лозунгом «Выбери меня, и я устрою твою жизнь». Ведь что, в конце концов, может быть проще? Пришел на участок. Получил бюллетень, поставил галочку возле любимого цветочка, опустил бюллетень в урну, и все. Твой гражданский долг выполнен. Демократия осуществлена. Что может быть проще? Разве что получить микрокредит по 300% и разбитые коленки. В политике и экономике, если для вас все оказалось слишком просто, значит, скорее всего, вас облапошили, и жизнь ваша станет теперь тяжелой и болезненной. Из каких кандидатов состоял этот бюллетень? Каждый из них — либо капиталист, либо поборник власти капиталиста, Как составлялся этот список? Многие кандидаты были вынуждены собирать подписи, а для этого нужны нешуточные ресурсы. И что еще важнее, чтобы кандидата пропустил избирком. Эти выборы еще и очень примечательны тем, что впервые мы могли наблюдать за тем, как пытаются выдвинуть рабочего кандидата. Российский объединенный трудовой фронт не теша себя надеждами, и вполне здраво и научно описывая свои перспективы, выдвинул питерскую крановщицу Наталью Лисицыну. Ее сбор подписей был существенно задержан бюрократическими препонами. В конечном итоге подписи удалось собрать, но не в одном месте. И я почти уверен, даже если бы удалось собрать все подписи вовремя и принести их в избирком, они нашли бы по какой причине их отклонить. Буржуазные выборы – это элемент особого устройства общества, которое может обслуживать только интересы крупного финансового капитала. Демократическими их можно назвать только для олигархов. И вторая сторона этой буржуазной демократии – это диктатура. Диктатура для рабочего класса. Все, что им нужно, это навязать представление массам о том, что существует какой-то контроль, Контроль, который эти массы собственными руками в силах осуществлять, не прилагая особых усилий, просто приходя на выборы. Но в действительности настоящий контроль никогда не бывает простым и борьба за свои интересы никогда не бывает легкой. Возникает резонный вопрос, а может ли обычный рабочий на самом деле осуществлять реальный контроль над его собственной жизнью и над общественной жизнью в целом? Может. И для этого каждому рабочему необходимо осознать себя как часть целого класса, класса, у которого есть свои общие интересы, за которые вместе нужно бороться, начиная с собственного рабочего места, добиваясь улучшения условий труда, организовываясь в профсоюзы, объединяясь под единой политической силой. То же касается и молодежи, ведь она будущее рабочего класса. И сегодня. Когда эта молодежь получает образование, осваивает профессии, в то же время ей нужно готовиться и к суровым реалиям повседневной жизни рабочего человека. И для объединения этой молодежи в нашей стране есть организация. Революционный коммунистический союз молодежи РКСМБ. Эта организация объединяет молодежь, борющуюся за свои социальные права, за революционное переустройство общественной жизни, за социализм. Ведь учащейся и трудящейся молодежи сегодня необходим мир, процветание, прогресс. Нужно отбросить иллюзии о том, что осуществлять контроль над властью можно обыкновенными выборами, которые для нас организовывают олигархи, подготавливая заранее продуманные списки и уже предрешенные результаты. Борьба рабочего должна определяться его классовым сознанием и рамки буржуазных выборов, не способны вместить такую борьбу. С вами был первый секретарь Центрального комитета РКСМБ Михаил Беляев. Спасибо.